Обиды и претензии возникают тогда, когда а, на фазе вот, знакомства либо на фазе узнавания другого человека а, вы не прояснились вообще, кто он, что он, для чего он с вами. Вы придумали, что а, ну вот он хочет того же, чего и я. Он хочет семью и детей от меня, да, например. Вот, проходит год, второй вы искренне верите, что он все это хочет, но почему-то не делает. Вот. Потом у вас заканчивается терпение. Когда терпение заканчивается, возникают обиды и претензии, что вот он козел, меня использовал, меня обманул, хотя он, может быть, даже вообще ничего не говорил. Не знаю, не хочет того, чего хочу я и так далее. Вот. Если вы на этапе знакомства спрашиваете у человека о его целях, для чего ему отношения, как он вообще видит с собой рядом женщину, какой роли, какую роль сам будет занимать, что он будет делать для этой женщины. Ну вот мы сейчас разберем в конце сегодняшнего занятия, да, намерение. Далее, это, это первая часть, то есть разговоры. Вторая часть – действия. Вот мужчина, запомните, это тот, кто действует. Если мужчина говорит только, это не мужчина, это балабол. То есть, вот мужчина сказал и сделал, он может сделать это не сразу, но он это делает, то, что говорит. И вот то, что мужчина сделал, вот это вот ему плюсики в карму. Вот насколько он делает для вас что-то, настолько вы можете в него вникать, его поддерживать, его вдохновлять, то есть, свою женскую энергию в него как бы вливать. А если он просто там бла-бла-бла, там, на-на-на, все у нас будет хорошо, там, когда будет... Что именно хорошо. Прежде чем обижаться, есть такое правило – проясниться. Mm -hmm. вот, потому что э, бывают такие ситуации, когда, например, ну, правда, мужчина не в ресурсе. Он мог заболеть, у него какие-то свои какие дела mm -hmm. более актуальные. Да, э, не посчитал, что это важно для вас. Mm -hmm. То есть Я не оправдываю мужчин, я скорее э, говорю о том, что вот вы вначале проясните, а потом уже э, принимайте решение.